Всем добрый день! Сейчас мы находимся на стенде А-17, и здесь представлена скульптура Жиржита Байсхаланова в таком авторском стиле. Это силуэтность формы и игра с пустым пространством. Это новая работа Жиржита Байсхаланова впервые представлена здесь, на арт-раше, на стенде А-17. Скульптура «Минотавр». Такая центральная у нас композиция на стенде сразу берет все внимание на себя. Минотавр, кто же он такой? То ли человек, то ли бык, то ли а, грозный страж лабиринта, то ли хранитель очага. Минотавр очерчен такими четкими мощными линиями, и в этой треугольной форме, которая обозначает грудь Минотавра, мы видим в районе сердца лабиринт. Но автор дает понять, что у лабиринта есть выход, и он как раз-таки изображен за Минотавром. Вот эта металлическая пластина специально нарочито создана с эффектом ржавчины, чтобы дать понять заброшенность, забытость, как сама судьба этого трагического персонажа. Копье в руке и твердый взгляд а, минотавра дает нам понять, что все-таки он а, больше хранитель своего очага, нежели дикий разленый зверь. И это дает нам понять, что образ все-таки более глубокий и неоднозначный. Здесь у нас представлена скульптура у воды. А, лично моя одна из самых любимых скульптур. Здесь такой умиротворенный образ животного, который выбрался из бега времени и находится вот здесь и сейчас в моменте, и он склонил голову к живительной влаге, чтобы наполниться силой и снова отправиться в путь. Скульптура «Конь ветра» Жжитова и это такое экспериментальное, новое э, в его творчестве. Здесь он пробует новые линии, и работа была создана под солнцем Италии, в городе Карара. Люди, европейцы, которые насытились э, культурой Греции, могут увидеть Пегаса. Но люди, которые впитали в себя с детства буддизм, могут увидеть здесь коня ветра. Или по-бурятски, по-монгольскому. Это э, Химарин. у представлена скульптура Носорог, автор здесь скрывает такой смысл единения противоположности, как инь и ян, мужское и женское начало. Здесь мы видим малую пластику Живжитоба из Холанова. Это миниатюра скульптуры Бы, то есть есть такая же скульптура, только большая. Это лось носорог. Вот носорог есть в маленьком экземпляре и вот в большом таком.